Мы в городе Сочи, на Мамайке, это центральный район города Сочи, и вот наши Три красавеллы. Все дома сданы, сделки регистрируются по договору купли-продажи в Росреестре. Здесь бы вот диванчик поставить, и реально можно время проводить. Тут танцевать можно, на Новый год салют пускать. Можно тут ассас плясать просто вечерком. Жить шикарно и недорого. Обычно, если ты живешь шикарно, то это дорого, а у нас здесь жить шикарно и недорого. Привет, привет, уважаемые самые лучшие телезрители на свете. Дорогие мои, к вашему вниманию сегодня три дома. Комплекс называется у нас жилой комплекс на теневой, на теневом, ЖК на теневой, как угодно, как вам нравится, дорогие друзья. Смотрите, с этого ракурса я вот специально забрался в Кучеря, дабы вам показать все три этих э, красавца. Дом один, два, три, вот они находятся. И я сейчас иду туда вовнутрь, дабы показать вам все, ну, может быть, все или не все, и рассказать, что же это за дома и как тут живется людям. Здесь можно купить квартиру. Поехали. Дорогие, мы на Мамайке. Смотрите на наши, хотел сказать, и слово одно не да да не буду На эти три красавчика монолитных Дома построены, с сданные, сделки регистрируются в Росреестре По договору купли-продажи Что у нас по инфраструктуре? По инфраструктуре, вот магазин пятерочки, прям ближайший Прям, ну не знаю, сколько здесь идти-то 30 секунд идти, даже меньше Дольше на лифте спускаться Парковочные места перед домом В общем, коммерции здесь достаточно Все три дома у нас сданы Смотрите внимательно Я их стараюсь показать со всей стороны еще раз, мы в городе Сочи, на Мамайке. Это центральный район города Сочи. Парковка во дворе, парковка вот здесь. И вот наши... Три красавеллы. Здесь у нас очень недорогие предложения. Дорогие друзья, домики куколка. Еще раз, еще раз, милые мои. Минимальная цена у меня здесь от 70 копейка миллионов рублей есть предложение. Этажность трех домов, 20 этажей. То есть каждый э, дом по 20 этажей. И я, наверное, в какой же дом я пойду сегодня? Да вот в этот, наверное, и пойду. Потому что ранее я показывал этот, этот. Осталось показать, как бы вот этот. Планировки во всех домах идентичные. Неважно, что вот в этот что вот в этом, что вот в этом. Ну, как правило, они все одни и те же. Сейчас я пойду туда вовнутрь. Место ровное. Это... Это выгодно, когда место ровное, это круто. По причине чего? Да По причине того, что не надо скакать, как горный кузел. А, потому что, когда горы, вы сами представляете, человек в возрасте ножка болит, там, не дай бог, да, сами понимаете, то есть, ну, некомфортно. По инфраструктуре дальше. Хмель, да, рыба, строймаркет, Атлант. В общем, здесь как бы по инфраструктуре-то, в принципе, есть что, да? Далее, вот там вот еще у нас в интернете, вот это туда везде, все, парковка, морковка. Теперь погнали туда внутрь смотреть самые лучшие жиры предложения нашего комплекса. Еще раз говорю, ровное место, куда хочу, до моря вообще там 20 минут пешадралом, и вы на море купаетесь. Куда хочу, еду, иду, и дома вам эти сейчас покажу. Классные, прекрасные, неплохие, недорогие. К вашему вниманию ЖК на Теневой. Ну что, дорогие друзья, вот мы, грубо говоря, представляем то, что вместо меня на комплекс попадаете вы. Смотрите внимательно, подъезжаете чипик-пик, Шлагбаум открылся, вы проникаете на территорию. Вот мы уже внутри. Здесь у нас вот такой вот двор ухоженный. Может быть большой, небольшой, но в принципе вполне себе самодостаточный. Все дома сданы, сделки регистрируются по договору купли-продажи в Росреестре. И, милые мои, здесь тоже есть у нас, пусть небольшая, но все же парковочная зона имеется. Напротив у нас магазин «Пятерочка», еще хозяйственные магазины. Здесь же у нас спортивная зона и детская площадка. Какая-никакая, но вот она есть пожалуйста, дорогие друзья, есть где детям порезвиться. На территории парковка свободная, люди оставляют автомобили и без проблем в принципе за сохранность не переживают совершенно. Вот такие вот дома, в принципе, вы уже более-менее ознакомились. Дорогие мои, сейчас покажу один образец того, что здесь представлено. Но в целом еще раз хочу сказать, куча вариантов у меня здесь для вас приготовлено. Поехали, рассказываю еще раз. Смотрите, вот так на каждом этаже выполнена входная группа. Внизу на первом этаже у нас консьерж-служба, само собой разумеется. И, ну и почтовые ящики. Смотрим, естественно, везде входная группа. У нас то ли плитка, то ли травертина. До конца непонятно. Плитка в виде травертина. Естественно, два лифта, грузовой и пассажирский. Лифты отгорожены от квартир вот таким вот дополнительным местом. Есть большущий, прям большущий балкончик.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 Ну, а что, музычку вышел, тихонечко включил, никому не мешаешь. Виды у нас следующего характера. Видите, прекрасные горы в разные стороны. В общем, зелень, природа, домик, сразу же хочу отметить, полностью монолитный. Вот три дома у нас, ЖК на теневой, да, это полностью монолитные дома. Вот так вот сделаны места общего пользования, лестничный марш. Ну и, само собой разумеется, здесь вот видите нержавеющие перила. Здесь у нас квартиры от 150 тысяч рублей за квадратный метр. У меня для вас, дорогие друзья, приготовлены, припасены. На этаже всего, давайте считаем, рис, два, три, четыре, пять квартир. Максимум 5 квартир вообще. Просто 5 квартир на этаже, это, это просто дом бизнес-класса, по меркам Сочи. Потому что у нас вот зачастую на самом деле на этаже бахают по 25 квартир, а не по 5. <coughs> вот такая квартирка. Мы сейчас зашли в квартирочку, и интересная такая квартирка. Давайте развернусь, обернусь. Обернушка я такой, да? И мы видим здесь вот спокойно планируется у нас прихожая. Там у нас это что? Это раздельный санузел, наверное, да? Да, это просто, по, тупо говоря, санузел. Эта квартирка у нас идет площадью 65 квадратных метров и стоит бесплатно. Бесплатно одна стоит, потому что копеечная ее цена. А вот здесь, наверное, будет ванная. Да, правильно. То есть там у нас гардеробчик большущий, тут отдельный санузел, это ванна, и разворачиваешься. 65 квадратных метров удовольствия. Здесь у нас кухня, здесь у нас кушать. Вот это вот помещение приема пищи. Огромные большие, большущие окна на... Видите, да, на зелень, на природу, на горы, и в общем мы находимся на Мамайке. Эти дома у нас на Мамайке. Идемте дальше, дорогие друзья. Видите, стены все несущие, дом капитальный, крепкий. Статус квартира, дом построен сдан, сделки регистрируются в Росреестре. Далее, видим здесь можно сделать кухню здесь, не там кухню. А, о, я придумал, короче, что сделать. Я сейчас полноценную душку из этой квартиры сделаю. Здесь у нас санузел, тримпомпом. А, вообще вот здесь вот так кухня, вот тут прием пищи. Вот так ставим перегородку, комнатка раз. Так ставим перегородку, комнатка 2. Здесь у нас вот комнатка 3. проходная, грубо говоря. Либо, наоборот, здесь кухня, здесь прием пищи, там отдельная большая одна комната. Ну, в общем, большая светлая квартира, 65 квадратных метров. И у меня вот такие квартирки есть от 10 миллионов рублей. Далее, вот такие вот балкончики. Еще раз говорю, у меня здесь от 6 миллионов рублей с копеечкой есть предложение. Видите, да? такой же домик, как наш. И вот внизу наша территория. Там я ходил и показывал. Идеальная транспортная доступность, потому что здесь у нас дублер курортного проспекта. Вот он. То есть, ну, реально идеальнейшая транспортная доступность. Вот такой вот балкончик классный, видите, да? По который можно застеклить и даже здесь, как говорится, жить. Застеклил ли кто-то там? Ну, пока не вижу. Там, а, вот, застеклили. Видите, да? Застеклили. То же самое можете здесь застеклить и как-то этот балкончик в полезную площадь включить. Видите, сколько окон. И здесь есть разные площади. Сразу хочется отметить, квартирки полноценные, надежные. Комплекс построен из данной. Еще раз говорю, сделки регистрируются по договору купли-продажи. Полностью безопасный домик. Здесь минимальная площадь это 37 квадратных метров, максимальная это 260. А вот это, в которой квартирке я на данный момент нахожусь, это квартира 65 квадратных метров. Еще раз говорю, ценники ржака. Здесь у меня предложение от 150 тысяч рублей за квадратный метр есть. Для того, чтобы вы могли купить здесь квартиру и, конечно же, шикарно жить и недорого. Это же, знаете, это еще надо уметь. Жить шикарно и недорого. Обычно, если ты живешь шикарно, то это дорого, а у нас здесь жить шикарно и недорого. Так, <pelajar> это доступно. В общем, все коммуникации центральные. Пожалуйста, заходи жри И, дорогой мой друг, какие вам нужны планировочки? Однушечки? Двушечки? Трешечки? Звони. Жду звонка. Мой номер знаете. Обязательно набирайте меня.